День добрый дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и это небольшой ролик программе RoboSender. Вы можете получить эту программу абсолютно бесплатно и заниматься рассылками по Skype. Как получить программу, как ее установить, вот именно об этом я и расскажу. Для того, чтобы получить программку, вам необходимо в описании ролика, который вы смотрите, найти ссылочку. Сейчас, вот на момент записи этого ролика, она выглядит вот так. YouTube Master. Нажимаете на эту ссылочку и попадаете вот на такую вот страничку. Все, что вам нужно сделать, это просто в поле «Введите ваш электронный адрес», «Оставить адрес своей электронной почты». Сразу хочу сказать, что... По этой базе я не буду делать никаких рассылок с предложениями купить что-то очень нужное для вас, да, в кавычках. Я просто раз в неделю после своих вебинаров буду вам высылать тот подарок, который раздается на вебинарах. Вот вчера я раздавал именно Робосандр и рассказывал, как его правильно установить, как с ним работать и так далее. Значит, вбили электронную почту, нажали на кнопочку «Получить». Вам необходимо подтвердить ваш электронный адрес то есть на ваш электронный адрес вначале придет вот такое письмо с просьбой подтвердить подписку здесь будет ссылочка нажимаете на эту ссылочку подтверждаете подписку и затем вам через некоторое время придет письмо именно с самой программой. если по каким то причинам вы не находите письма там через там, 10-15 минут папки входящие но ну, посмотрите в папке спам если вы пользуетесь gmail почтой вся почта вот и вы увидите <свят> всю свою почту возможно тогда вы отыщете это пропавшее в кавычках письмо значит в тексте письма есть ссылочка на яндекс диск просто напросто нажимаете на эту ссылочку да попадаете на яндекс диск нажимаете на кнопочку скачать и скачиваете данный архивчик себе на компьютер. Ну, вот чем мне нравится Яндекс, он всегда спрашивает, куда это счастье вам поместить. Вот сохраняете в папку на своем компьютере. В зависимости от скорости вашего интернета это может занять там несколько минут или несколько секунд. И переходим к установке самой программы. Значит, я программу скачал на диск Е своего компьютера. вот Создал тут папочку RoboSender. Вот тот архивчик, который вы скачиваете. Что делаем далее? Это архив, его необходимо разархивировать. Правой кнопочкой нажали и выбрали, например, извлечь текущую папочку, либо извлечь папочку вот с названием RoboSender. На вашем компьютере должен быть, естественно, установлен архиватор, то есть вид файлика будет напоминать вот такие перетянутые книжечки, либо прессик. Так, следующий шаг, непосредственно установка программы. Открываем уже разархивированную папочку, в этой папке находятся три файла. Вам необходимо запустить файл с названием RoboSender. У него такой вот значок будет синенький, видите? Выполняйте двукратный щелчок. Совсем соглашаетесь, просто нажимаете на кнопочку далее. Программа по умолчанию устанавливается на диск C папочку Program файл. На м, рабочем столе после установки у вас появится ярлык этой программы. Но запускать его не надо. Почему? потому что программа будет требовать у вас ключ. Для того, чтобы программа не требовала ключ, вам необходимо в папку, куда вы установили программу, а еще раз повторюсь, это папка стандартная, c program files RoboSender. вы копируете файлик, который находится у вас в полученном архиве. Файл, который называется RobosenderFix, это обычная операция копирования, вы копируете этот файлик, папку с программой. Вот опять же он у меня скопировал. И вот именно этот файл вы запускаете. Для удобства можете создать ярлычок, ну например правой кнопочкой щелкните, да, Создайте ярлык для этого файла. И перенесите в удобное для вас место. Ну, например, на рабочий стол. Возьмите его и отбуксируйте на рабочий стол. Теперь вы можете запускать эту программку. У вас должен быть запущен скайп. Запускаете программу RoboSender. Выполняйте двукратный щелчок. Да, появляется вот такой вот логотипчик программы. Она обновляется. И подключается клиент Обратите внимание, у вас начинает мигать ваш скайп. Видите вот внизу. Что это такое? Программа пытается получить доступ к скайпу. Вот вам необходимо обязательно нажать ⁇ Дать доступ ⁇ Если вы это не сделаете, то робосендер у вас просто-напросто не запустится. А вот сейчас он запустился и программка выглядит вот таким вот образом пожалуйста можете начинать пользоваться этой программой значит о чем вы должны знать когда начинаете использовать средства автоматизации обязательно помните что любое средство автоматизации необходимо использовать с умом чтобы просто не навредить если вы начнете массово добавлять контакты skype то большая вероятность того что вы получите банк. Но добавляйте не больше 50 аккаунтов за раз. Далее, не делайте рассылку по неподтвержденным или по серым контактам. За это и раньше банили, сейчас банят уже практически 100%. То есть, используйте инструмент с умом, то есть, имитируйте работу живого человека. Но, конечно, если вас забанили, то это, конечно, не смертельно. Можно создавать новый Skype и продолжать заниматься тем же самым. Но сейчас есть реальная вероятность что skype вообще вас забанит и вы не сможете пользоваться скайпом с этого компьютера но опять же проблема решена эту проблему решил человек который разрабатывает и поддерживает другую с моей точки зрения на порядок эффективную программу эта программа всем известна Сендекс, Вот ярлычок Сендекс у меня на рабочем столе. Я пользуюсь только Сэндексом. Пожалуйста, не пишите мне вопросы по Рубосендеру, как им пользоваться. Я, честно говоря, не использую эту программу. Сэндекс поддерживает очень грамотный человек. Это Михаил Стоев. Михаил занимается средствами автоматизации скайпа, рассылкой скайпа поиском контакта для скайпа 777 то есть у него целая методика поиска Но вот кому интересно можете обратиться к Михаилу он вам расскажет как это все реально работает вот сейчас у Михаила есть утилита которая разблокирует скайп это отдельная программка и утилитка которая позволяет без всяких банов добавлять ваш скайп контакты это стопроцентная гарантия от Михаила Стоева, что ваш скайп не заблокирует. Кому интересно, обращайтесь. Вот контакты Михаила Стоева. Ну, его найти можно вообще просто. В том же самом скайпе напишите Михаил Стоев. И вот первые контакты это его. Михаил Стоев, Харьков, Украина. Михаил Стоев, Германия. Михаил работает системным администратором в Германии. Ну, очень грамотный человек. Значит, спасибо большое всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Нажимайте на ссылку, получайте Робосендер. Если хотите получать от меня полезный подарок, оставайтесь в базе. Всем спасибо, удачи, до свидания.